Сегодняшнее наше занятие по основам целительства оно плавно исходит из того состояния, которое вы испытаете. Потому что для целительства, для истинного целительства базовое состояние является состоянием креста стихий, обнуленное состояние. Любые манипуляции с разумом другого человека и с его телом, и со здоровьем, и с его стихийным балансом можно делать только когда сам находишься в состоянии нуля. Только тогда, можно сказать, что диагностика будет стопроцентно верной, а воздействие будет стопроцентно эффективным. Я что-то смешное рассказываю? Нет. Ну ладно. А? <связывается> Еще как? <связывается> <связывается> а кстати, радостное состояние — это же тоже и выход из... Да, да. Да, любой эмоциональный сдвиг в плюс или в минус — это выход. говорю, Скучно жить в таком состоянии, но это единственная возможность взять что-то иное, нечеловеческое. И первый шаг к нечеловеческому мастерству это будет основа целительства. Надо сказать, что в магии, коль уж мы о ней говорим, это первый шаг к обретению магического мастерства. Но сразу хочу сказать, что в магии очень многие вещи не связаны с умением, они связаны с предрасположенностью, они связаны с талантом, которая от стихий, от базовых стихий не зависит, а зависит от умения направления. Вот состояние целительства, это состояние умения быстро обнуляться. Настолько быстро обнуляться, что состояние нуля должно быть заполняемо чем-то в большей степени важным и нужным, чем информация, идущая от мира людей. Я вам хочу сразу сказать, что я не целитель, у меня такого дара нет. Я лишь вас могу научить то, чему учили меня. Но если вдруг станется так, что этот дар проснется у вас на основании той информации, которую я вам дам, это будет очень здорово, я буду очень рада. Но вы не должны особо на это рассчитывать, потому что истинных целителей рождается в этом мире крайне мало. Это такой природный дар, способный дар специфической особенностью которого является интересное состояние сознания. Целитель воспринимает болезнь как своего врага, как личного врага. И по-другому смотреть на неправильность этого мира с точки зрения болезни он просто физически не может. Как, знаете, вот как чистюля, не может пройти мимо брошенной бумажки, но не может, это выше нет. Вот здесь приблизительно то же самое. Это качество, которое присутствует всегда, берется ниоткуда, уходит в никуда, по наследству оно не передается. Это дар, который дается магии, магии же и забирается. Но навык диагностики и навык умения считывать болезни через баланс и дисбаланс стихий, он полезен любому, кто развивает себя на уровне магического мастерства. И этому навыку я постараюсь вас на этом занятии научить. Также сразу хочу сказать, что те базовые знания, которые я вам дам на этом занятии, этого будет крайне недостаточно для того, чтобы взять устойчивую устойчивое мастерство. Мастерство нарабатывается, нарабатывается месяцами, а то и годами. А если вы действительно истинные целители, и в вас этот дар проснется, хоть в ком-нибудь из вас, то тогда всю жизнь, потому что это дело, которому посвящается всю жизнь. Истинному целителю совершенно все равно, платит ему за это дело или не платит, просит его решить вопрос со здоровьем или не просит, просто он не может пройти мимо неправильности, которая называется болезнью, не может. Будхиальное пространство, эгрегориальное пространство, люди, обремененные морально-этическими нормами, на такого человека будут всегда смотреть как на дурачка, как на юродивого. Ну что он угомониться не может, его не просит, а он делает, его никто не спрашивает, а он лезет, но делает он это в отличие от Обычных людей, закомплексованных, как-то старающихся себя проявить, как-то старающихся сделать себя феноменальными и выпуклыми, совершенно с другой мотивацией. У них нет никакой нужды сделать себя феноменальными и выпуклыми. Просто болезнь является для них природным врагом. Вот природным врагом. Эти да? как комар, который летает у вас по духу, он еще вас не кусает, но убить уже хочется. Правда ведь? Летом как раз ощутить, да? зудит такая гадость, понимаешь, убил его, думаешь, ну вот зачем ты это сделал, убил невинную тварь. Она же тебя что, кусала, еще пока нет. Да? Раздражает. Вот раздражает сам факт появления болезни, это факт появления в этом мире неправильного. И вот истинные целители, они как раз и приходят по определенному каналу, каналу природы, который эту неправильность устраняет они умеют ее очень остро чувствовать, неправильность. Прежде всего, не в психике человека, а в его состоянии в физическом теле. Потому что, как рассказывает нам древнее знание в магии, любая болезнь связана с тем, что в теле человека и, соответственно, в его сознании возникла возник эффект дисбаланса стихии. И не сиюминутный, а достаточно давнишний, очень долгий, настолько долгий, что он успел спроецироваться и на физическое тело в том числе. И вот этот дисбаланс целители чувствуют сразу. Наличие этого дисбаланса нарушает гармонию мира. Вот Просто это неправильно. Но такого быть не должно. Если нечто подобное вы испытываете в жизни, только тогда, возможно, вам это качество нужно будет развивать. А Если вы не испытываете такого качества, то тогда и пытаться не стоит, потому что целители получатся из вас плохие. Скорее всего, это будет как метод зарабатывания денег, а здесь всегда будет предвзятое мышление. Человек может заплатить? Лечу. Не может заплатить? Не лечу. Может заплатить много? Хорошо, лечу. Мало? Лечу, как получится. Ну, как обычно занимаются все экстрасенсы или люди, которые позиционируют себя в этом качестве и зарабатывают на этом деньги. Потому что, повторяю, для целителя это не самоцель. Как мы с вами уже неоднократно говорили на разных предыдущих занятиях, развитие магии идет поступательно, развитие магии идет постепенно. Традиционный ход это от простого к сложному. Колдун, жрец, маг. А, причем колдун как может быть целителем, так может и не быть, и жрец как может быть целителем, как, так может и не быть. Но присутствие на том или на другом уровне всегда будет накладывать на них определенный отпечаток. На уровне колдовства, если сила, с которой работает колдун, способна исцелять, то он будет исцелять. Если она обладает качествами исцеления, то есть восстановление баланса человека, значит и колдуну это будет дано. Если сила, с которой он работает ими качествами, не обладает, то и дар может быть у целителя перекрыт. Со жречеством там еще веселее. Над жрецом всегда давлеет учение, морально-этические нормы. Поэтому никакой жрец, читая священнослужитель, да, например, любой поп из христианской церкви, любой умам из мусульманской церкви, не возьмется лечить, предварительно не выяснив причины заболевания. А причина заболевания жильца всегда формируется в неправильном поведении или в неправильном мышлении. Что-то нарушено, какая-то основная заповедь, основная константа этого мира нарушена с его точки зрения, что на человека навалилась такая напасть. Поэтому, прежде чем заниматься лечением, выяснить причину и постарается нивелировать сначала эту самую причину. То есть провести человека через обрядовое очищение, например, да, там, исповедовать его, то есть освободить его как бы от греха или вразумить его в том, что он неправильно поступает. То есть провести превентивное упразднение причин. Целитель этим заниматься не будет. Потому что целитель это все-таки первый уровень магии, а в магии нет морально-этических норм, значит, как жрец поступать он не будет. Второе. Маг может работать с различными силами этого мира и с различными каналами, значит и как колдун поступать он не будет, он не зависит от сил и не зависит от морально-этических норм. Поэтому это первый уровень магии, и этот первый уровень достаточно специфичен, на нем нет ограничений никаких кроме собственного чувства правильности или неправильности и это чувство, как правило, ничем не обосновано. Он просто чувствует, это неправильно, а значит, эту неправильность нужно исправлять. Вот с точки зрения духовного состояния это состояние, как бы, для целителя является обязательным. Если это ваше качество, то я вам рекомендую развивать этот дар. Но если это качество не ваше, то Лучше будет, если вы скажем так, не, не будете вводить целительство в свою профессиональную деятельность, просто не будете, да? рано или поздно вы от той же самой магии получите по шее.